На ремонте вот такой газовый котел Термет, он правда уже без лицевой панели. Значит, привезли мне его с поломкой. Не зажигается и не включается циркуляционный насос. Ну, пока решаю вопрос с первым, с первой частью. Не зажигается, потому что, ну, раз не зажигается, наверное, скорее всего из-за этого и не. И уже потом, когда зажжется Наверное, фитиль. Именно когда фитиль заживается, возможно, тогда есть возможность включить насос. Но ну, я так думаю, значит, по розжигу термопара, если ее открутить, то видно, что она уже прогрела. И только под замену. Но она такая модная смотрите вот сама термопара, а дальше она из нее выходит два контакта, один вот с корпуса, а второй этот контакт уходит аж на датчик на термопредохранитель в пая, потом точно такой же провод возвращается на уже туда на контакт. Такую термопару я найти не смог. Нашел вот такую. Значит, что я сделаю? Поставлю сюда эту термопару. Сейчас вот, вот, это, вот тут часть оплетки, часть металлической, значит, вот здесь откушу, освобожу внутреннюю, внутренний электрод, который вот здесь, внутренний электрод, пошел вот сюда значит кто из них вот этот вот этот провод отсюда от старого откушу вот здесь вот, вот эту медную шину подпаяю ее просто на припой вот сюда вот это место отрежу и подальше сюда она здесь приварена потому что она рядом с, с горячей частью и здесь если припаяться то может температура превысить и отпаяться обыкновенный э, свинцовый припой может отпаяться поэтому я припаяю аж вот сюда здесь он точно не нагреется а вот эту часть центрального электрода припаяю вот отрежу здесь и припаяюсь тоже свинцовым электродом эм, припой свинцовым припой ну вот и все. просто что нужно сделать это расчехлить аккуратненько. здесь часть медной трубки здесь я откусываю. а эту часть медной трубки возьму над фельком, подрежу. так чтобы ее можно было снять. и все. у меня вот эта гаечка уберется. а припаяюсь просто к меди. здесь и к центральному электроду. Здесь и таким образом потому что ну по форме вот такой это э, котел термет что-то я даже не нашел такой. Э, но ну, у нас в городе можно купить только вот э, евросид или короткий или, или длинный все больше никаких вариантов нет э, по форме только плюс-минус такие есть только с разным диаметром вот этой гайки все остальное одинаково. А, ну вот, приступим к работе. Итак, что я сделал? Я ну, взял треугольный надфилючек, немножко про пропилил э, по кругу, и потом э, посколубчами клац, и оно сломалось. Э, и увидел, что, в общем-то, качество стремное. Значит, э, вот эту э, пилюльку мы обрезаем соответственно вот это снимаем и э, вот это снимаем и вот это буду значит смотрите у фирменных вот здесь еще намотана стекло стекло тканью э, стеклоизоляцией а здесь просто лак и все никаких э, никакой защиты абсолютно никакой защиты от э, замыкания. то есть как бы защитой является лак. это конечно немножко стремненько ну, вот, нету и все. поэтому сейчас я вот здесь край зачищу от лака заложу э, и получается что припаяю э, припаивать буду э, ну, все в принципе. здесь токи э, абсолютно никакие э, вольты 20 милливольт припаивать буду вот таким паяльником 100 ватным. почему им потому что э, ну, медь большая здесь нужно разогреть по сути дела это и весь ремонт с родной там есть кембрики такие из стекла ткани и возможно вот сюда на край если она сюда влезет то краешек будет защищен ну а так немножко стремненько что нету никакой защиты этого электрода от этого, кроме вот этого лака. Слой лака. Ну, если вдруг где-то передавилось, то он обязательно замкнет и работать не будет. Ну, то есть если аккуратно руками не трогать, то работать будет. Ну вот такая схема работы. И я думаю, что это будет весь ремонт ну а там дальше посмотрим разожгется включится ли насос это мы уже дальше посмотрим вот такая история дальше покажу чем все закончилось Ну вот так получилось теперь вот такой стоит электрод вот так подпаялся я корпусная к корпусной и центральный не получилось мне кембрик с этого снял но он сюда внутрь не залазил за... здесь диаметр больше был а просто обыкновенную термоусадочную трубочку сюда засунул, чтобы именно вот вдруг чего, здесь же подрезанный край чтобы краем не нарушился лак и не начало замыкать так вот к этому проводку. Ну, в общем-то и все. Э, идет он на термопредохранитель. Э, он рабочий, я прозвонил. А с термопредохранителя уже идет на э, э, клапан. И все. Теперь минус плюс клапан, на клапан идет. И зажиг должен в принципе срабатывать. Вот такой не сложный ремонт. длина вот этой трубки в принципе можно ее прямо аж сюда затянуть всю длину взять вот если 60 сантиметров можно и не отрезать вот здесь а прямо вот сюда затянуть и сюда на контакт припаять вот этот центральный электрод можно было так поступить но ну, я купил самую короткую она дешевле всего стоит а в чем же поломка здесь смотрите а? если вот здесь прогорел уже видите? здесь вот такой такая хорошая металл еще целый а здесь уже прогорел видите и контакта между центральным и наружным электродом уже нет потому что он прогорел и из-за этого не создается напряжение в 20 милливольт и не держит электроклапан повторяйте не подключал я его еще к газу это нужно как-то как-то это нужно сделать но сейчас как бы все в порядке должно быть подключу, проверю, посмотрю, как он работает. Здесь, в принципе, э, кроме э, вот этого больше никакой автоматики и не стоит. Э, датчик давления э, воды, а, вода вот есть тут, но он как-то не работает. Датчик давления воды в системе и в принципе э, говорил, говорил хозяин что он и не э, даже без давления не, ну, не реагировал на давление, вот так скажем. Э, не было давления но все равно котел работал исправно поэтому думаю что это полностью решило проблему но я еще посмотрю э, нужно проверить срабатывает ли циркуляционный насос, потому что хозяин жаловался.